Слепила плохими нас В своих грехах мы как рыбой Мы не хотели в школе учиться химии Мы научились юзать других людей Четыре лайка в фейсбуке под новый пост Скурить кента и в тоске не спать И совесть с мозгом расходится словно мост И солнце катится по асфальт мелких пакостей Порция шли на завтрак на полдник твое вранье имеет свой личный стиль за наслаждение льда свой спасибо мозгу все наши мысли и речи так и совесть с мозгом расходится словно мозг, и солнце катится подоспать и солнце катится подосла, и солнце катится подоспать и солнце катится под